хочет тебя... верь! Парни, привет, я новичок. Повядно, повядно. Научите играть-то. Куда иду, зачем иду. Всем привет, друзья, меня зовут Вадим Крутмурлев, вы на канале PCGamer. Сегодня расскажу вам, как я провел 100 часов Dota 2. Всем приятного просмотра и спасибо за лайк. Не знаю, какую оставить этой игре метку. С одной стороны, одна из самых популярных роковых игр. С другой стороны, это неоцененный шедевр. Очень разное восприятие игры в целом. Ну и пишите плохие комментарии. Ну давайте я расскажу об этой игре. Ну вот так как-то начинается наша игра. Много уважаемая компьютерная игра в жанре моба. Dota 2 является активной киберспортивной дисциплиной с мажорами и турнирами. Немного расскажу про позиции в играх позиции в игре Керри это герой, который наносит урон основной атакой. Хватит спамить, пожалуйста. Почему Вип спамит? Без спама! Бер! это танк магический урон Тут заводила в центре карты. стоя на на одном а бабус на втором была с На какой сам сядешь? На какой мать посадишь? Мишей, такой Оффлейнер, хардлайнер хард по-другому играет роль на более сложной позиции пытается Они не двинуть в бою танк и заводила боев. <музыка> Полусаппорт, роль частичная поддержка саппорт. четыре позиции помогает Керри и оффлейнеру удерживать и убивать лесных тварей ребятки сейчас я покажу вам свою домашнюю маску для лица Папорт. полная поддержка имеет минимум золота и помогает остальным героям также он таскает и расставляет ворды. так вот друзья что хотелось рассказать как я провел 100 часов dota 2 и как я там оказался был очередной день в поисках игры, которую я бы снял ролик. Да, это было так, но игра должна была быть платной и популярной. На фоне прошедшего матча, интернешнала, выигрыша, там славянской команды Team Spirit поздравлениями от президента, Dota 2 становится одной из самых популярных игр. Спасибо за динайсинг! На YouTube клепают ролики про Доту, а я был в последний раз, где... Это в 90-х годах, когда вышла uh, The Frozen, The Throne и, и Dota All Star. Это было, конечно, давно. И вот пришла мне такая идея. Ради ролика я посмотрел, если честно посмотрел, и вдохновился. Вдохновился роликом биточка. Дота 2 такое комьюнити, и тут был, был вопрос, как не повториться? И скидка вашим подписчикам будет по промокоду корейка Даша, Брита, Мне не повторится, нужно сделать что-то интересное и смотрительное. И как-то оформить это иначе. Мои первые часов игры были Как понять и зачем это играть? Кто вот здесь керри? Я с животными не общаюсь! Кто такой мидер? Мидер это я. Или саппорт? Отвести крипов? Или... Как он вообще выглядит? Привет, я Даша, я Корейка. Это моя подружка Маша. И мы любим BTS. БИТЕС! Эти герои при выборе меню ничто не указано, кто за что играет. Почему я такой дурак? Как вы вообще это играют? Я прошел обучение, но в итоге не узнал, как выбрать роль. И самое главное, пикать в эту самую роль. Началось обращаться к коллегам по цеху производства контента DCS. Перечислю на всякий случай, может меня кто-то смотрит а, Такой же руинер, как и я LowSkill Очень подробно рассказывает, как выбраться из того или иного ранга очень годные гайды по игре общительные со своими комьюнсерами отвечает на все вопросы. Единственный минус, который я нашел в его видео, говорит по-дотерски. Поначалу это даже непонятно, но вполне воспринимается, если взять толковый словарь доты. Часто стримит, но позволяет эту дичь вникнуть. Не твоя? Вот ты бесишься! Позитив и разбор каток. Веселый чувак и адекватный чел. Ролики полезны. Очень рекомендую. Из минусов говорит под доте. Стримик можно глянуть на его катки. Так вот. Посмотрев инфу у коллег, пройдя обучение, я пошел в Алпик. Так, посчитал, что изучать ботов я не хочу. Взял героев, которых помню еще с дота Алтстар. Разора и шаман. Атмосфера радости веселья была у меня до конца в я нашел своего отца, брата и деда. Fuck you, bitch. Потом я понял, что потерял своих родителей, особенно мать. Из плюсов игры играет роль много врачей, без проблем могут поставить диагноз твоих умственно-физических способностей. Вот тогда... Я пришел в доту за комьюнити, то есть... Я прочел умную книгу про YouTube. Так вот, в этой книге пишут, что... Развивать канал надо только по данной игре. И никуда больше. Вот это поворот! Я пришел в доту за удовольствием. И получил психоз. Впрочем, это уже совсем другая история. Пришел найти новых друзей подписчиков, но, почер... но потерял всех старых. Да похуй! За карьерой в киберспорте жена стоит по мной до Я пришел в доту за признанием. Удалил доту навсегда. Навсегда продлилось два дня. Потом опять и снова. Удалял и возвращался. И да как так-то, а? Уже миллион раз. А вот такое у меня стишок получилось. Сценарии. Итак, после тщательного изучения этой самой замечательной игры, я определил, главное для себя, это выбор позиции, на котором я бы хотел играть и поднимать свой уровень игры. Стало это, конечно же, лайнер. И частичная поддержка. Я стал изучать героев, подходящих на эти роли. Продолжал смотреть ролики на YouTube. А что так можно было, что ли? Пока мой брат рассказывал в доте каким-то американцам способ приготовления сала, пытался им объяснить, его вкуснее есть. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. Так вот, еще интересный Момент. И факт, после нашумевшего выступления Team Spirit на одной очень экспертной передаче стало выходить беско... бесконечное число обложенных дока. Это были, конечно, мемы. В игру поиграть не... было нельзя, но зайти в Steam и вбить поезд Dota только 2, мы найдем игру, где можно вытаскив... вытаскивать кишки реально. 10 минут в содержании игры этим ограничивается. ПОШЛА шара. Ну так, я немного отвлекся от темы, и... ...аглайнером, и третьим полусаппортом, играв в этих ролях, я стал понимать немного, что от меня требует дота. Не туда ты зашел, петушок! Я решил... ...перед. Ну это было, как вы понимаете, больно и страшно. Но не это страшно, и санец уходит в саппорте. Самый сложный выбрать, так как в этой игре из сборки на каждого героя, а под героя около а выбрать тот самый, который не нужен. Но Вальва не дураки, они придумали подписку, что дает преимущество. Предмет против тех или иных героев, знаете, похож на коррупцию внутри. И как бы ее нет, а матрос. Враньё! Вроде бы сумма небольшая, но я был пока не готов донатить эту игру. Это была трудная катка, но ничего, сейчас разберу свои ошибки и next стоит точно вин. Да ладно! Знаете, когда пикаешь кири, вся команда пикает Кири. 40 минут психологической попытки. Да мне пух! Но я все же стараюсь. Еще в этой игре есть бустеры. Блять, я весь Подожди. Это не тот человек, который вы думаете. Да -да, это... это люди, калибрующие аккаунты и понимающие сол ММР за деньги. Как страшно это звучит, но если поднять рейтинг в этой игре, и вы примерно играете как я, то вам придется платить деньги. желаемый ММР. И давайте все вместе. По-моему, это как-то странно, но это дело каждого. Я лично осуждаю такие действия. Игра должна быть честной. Мурфака, который говорит, что человек играет на с... не на своем рейтинге. Знаете, честно сказать, как-то даже желания нет проходить калибровку на ренте. Знаю, что я там могу встретить этих людей. Одновременно. И, может, они хоть и будут. Кто-то говорить, подсказывать что-то. Ну как бы в это не особо верится. И это точно. Руинер. Ваша Человек, играющий слота... плохо, намеренно мешающий играть и не дающий, и не дающий... выиграть. Я ранее пер... причистил себя к этому числу игроков того, что играю плохо, то есть учусь играть. А мооценка у дотера, чем высоко научить, не левать пальва не смогла объяснить, как я -то играть тоже. Но видно сразу, что художники с любовью отнеслись к своему делу. Все персонажи качественно проработаны, а анимации прорисована. Гениально! Да, игра нахуй нахуй очень интересная, если бы не в ее комментировать. Теперь меня волнует только тайминги появление артефактов. Я, с... Я общаюсь с тиммейтами на их языке. Вот, 10 часов. Я играю во время общения с родителями, с друзьями, во время своего дня рождения и нового года стал думать о рейтинге и 30 ПТС, которые мне дадут за выигранный матч только счастье от выигрыш нет Зачем? Какого хуя? Итог Огромное число всяких разновидностей игроков от байеров, смуртов, бустеров и так далее, которые присутствуют в игре, отталкивают от игры новых игроков Учение в игре Максимально не объяснили, все приходится находить на ютубе Да, в игре он развит Пожалуйста, и игра вас учит, с самого начала не покидать игру. Семь -семь. С самого начала Alpit, например, пару раз за быстрый выход из игры по делам меня забанили. В Но выгоду в этом режиме познакомился с другими героями, с которыми я неплохо играл. Несмотря ни гайдов. В изучении дота 2 столкнулся. Куча информации о дотерах. Вывод. Если вы готовы посвятить уйму время на задроске 5-6 гер... героев, то эта игра может дать вам. А, еще раз. Если вы готовы посвятить уйму время на задроске 5-6 героев, то эта игра может дать вам то, что вы хотите от нее. Вы новичок в игре, смотрите. Вы новичок в игре, смотрите стримы, они вам помогут. Если у вас нет времени, как у меня, если у вас нет время, как у меня, эта игра не для вас. Играйте для себя, рейтинг не для вас. И чтобы понять, что такое рейтинг и провести в нем сколько-то часов, для этого сколько-то часов, что из этого выйдет, возможно, если это видео наберет много лайков и просмотров, я постараюсь сделать видео на эту тему. Может оно будет не таким серьезным, как это видео, ведь у меня ушло время, три месяца. Да, я редко играю и боялся что-то что, записыв... что записывать по доте, так я ни хера не понял за 100 часов. Друзья, спасибо за просмотр, если понравилось видео, прожмите лайк, не забудьте подписаться на канал, очень старался выразить свои эмоции по этой замечательной игре. Всем спасибо за просмотр, и прощаюсь.